И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, у нас продолжение спирального паркура. Это уже часть третья, приятного вам просмотра. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну что ж, давайте приступим. Ну что ж, друзья, как раз мы вот здесь вот остановились. И теперь вот продолжаем. Так, прыгаем сюда и. И дальше, так сказать. Вот сюда, так. Теперь этот слайм был. Хопа, друзья. Все получился. Так. <coughs> и, кстати, друзья, вы все-таки мне набрали 100 подписчиков. Я вот очень рад, друзья. Спасибо вам огромное. Так. Я просто был счастлив, когда увидел этого числа. Капец, друзья. Спасибо вот там огромное. Так, прыгаем вот сюда. И все, друзья. Так. Здесь, походу, нет спаунпоинта. Так-так-так-так-так-так. Я... Я, друзья, я дебил, потряхнул Кирилл, блин. Так. <coughs> ну и пусть. Капец, друзья, мы еще не прошли ни одного лев левла. Так. Прыгаем сюда. Хопано. И прыгаем вот так вот, все, друзья. Пока что я не, не все. опа Так главное вот сюда теперь папа снять слаймблок. Но это легко. Вот отсюда я не могу перепрыгнуть. Так. Ну что ж. Момент ответственный, друзья. Давайте. Раз, два, три. О, друзья, это у нас получился капец, блин. Так. А да, мне пофигу. Мне пофигу, мне пофигу. Так. Мне все равно устойчивость вот, друзья. Стойкость, точнее. Так, теперь прыгаем на это дерево. И продолжаем паркурить по адскому местности. Точнее, бьем из камней ада. Хопано, так. За мои старания, друзья, не, не забудь, так сказать, поставить лайк на этот ролик. Блин. Ну, это фигня. Так. Погнали обратно. Так. И давайте теперь прыгаем вот сюда. Есть. Теперь вон сюда. Главное не выпасть. Так. Опана. Так, так, так, так. Блин, давайте уже, блядь. Блин, точнее. Так, капец, друзья. Здесь опять четыре блока. Капец. Опана. Все-таки я смог это перепрыгнуть. Так. Так, так, так, друзья. Теперь надо прыгнуть вот сюда. Капец, друзья, это было очень захватывающе, капец. Так, теперь открываем дверчик. Сюда. Так. Друзья, мне кажется, что я как-то прошел этот паркур. Походу я не, не оттуда начал. Так, перепрыгнул, так. Теперь вот сюда. Ну да, друзья, мне просто так кажется, что я здесь уже снимал Так Начнем обратно Так-так-так, друзья Ай, да, пофигу Так <как> Хопана так, теперь вот сюда Все, друзья, так Мы смогли это перепрыгнуть Теперь вот сюда И сюда <coughs> Блин, немножко, друзья, у меня першит в горле Не обращайте на это внимания Так, блин, опять упал Так, друзья Магия монтажа Так, друзья, теперь надо нам прыгнуть вон туда Хопана, так, получился. И вон туда, через слаймовый блок, который я вообще не люблю. Так, получился, так сказать. Так. Вот мне, друзья, очень сильно кажется, что я здесь уже проходил когда-то. Когда-то я тут уже снимал, как бы мне так ка кажется. <coughs> так. Вот сюда прыгаем, теперь вот сюда. Хоп. Блин. Наверное, друзья, я буду принимать, так сказать, использовать магию монтажа. Ну что ж. Чик. Так, друзья, знаете что? Я совершил очень плохой фейл. Наверное, вы его не заметите во время ролика. Но я дебил, так сказать. Ну что ж, давайте продолжим. И пишите в комментариях, какой фейл. Вот. Просто угадайте, и, точнее, рассматривайте ролики сначала, и вы поймете, какой фейл. Вот просто этот момент рассмотрите еще раз. И все. Вы, так сказать, еще раз скажу. Поймете, в чем фейл, так сказать. Так, пере. Так паркурим так сказать вот здесь так прыгаем хопа так получился друзья так так так так так так теперь вот мне капец как сильно кажется друзья что я я уже тут снимал как бы так теперь прыгаем вот сюда блин не получился так так так начинаем сначала так друзья вам нравится вот как я паркурую или нет пишите точнее вот сейчас в этом так сказать правом углу должно появиться подсказочка и нажмите туда если вам нравится там будет вопросик какие вам видео нравятся и просто кликайте нет или да или очень сильно так сказать вот И пишите в комментариях свои мнения, друзья. Как мне снимать и что мне снимать. Просто у меня закончилась, друзья, идея. И мне, так сказать, нужна помощь от вас. Так, прыгаем. все таки друзья, я еще раз буду использовать эту магию монтажа. Ну что ж. Чик. О, друзья, смотрите, куда меня откинул эта магия монтажа. Капец, друзья. Ну что ж, продолжим. И вот этот наш спаун пейнтик друзья. В этом я буду заканчивать. Ну что ж, друзья, получился вот такой вот прикольненький ролик. Ну что ж, пишите в комментариях свои мнения. И всем пока, друзья. И не забудьте поставить лайк. Всем пока.